О! Привет, друзья! В этом видео я покажу вам реакции продавцов на монету 10 гривен, фрагменты, которые не попали в первый ролик, интересные реакции харьковчан на эти монеты. А еще в этом ролике я хочу порекомендовать вам ребят, которые просто спасли меня от жары. Это интернет магазин lmacomua которым я купил для себя и родителей кондиционеры. Я замечаю, что с каждым годом лето в Украине становится все жарче и жарче, а иногда просто аномальная жара. И это влияет на здоровье. Я понял, что хватит терпеть, ведь это реально поменять. Когда дома душно и жарко, очень сложно находиться в такой жаре и тем более придумывать ролики для вас. У них отличные цены, ссылка на магазин будет в описании. Ну что, переходим к видео. Вот так выходя из дома можно платить просто мелочью Украины. Гляньте, как они выглядят. Довольно объемно. А, ну что ж, можем попробовать смотри, реакцию и на такие вот монеты. Спасибо, Спасибо большое. большое. Да, нравится? Да, я думала ну, это пятерки. Go. Пожалуйста, ожидайте. Меня на пятерки. Две пятерки. Или по один к одному. Да, не было. Было. А, да. Я вам дам необычными деньгами. какими это? 20. Смотрите, а, вот так такими? вот, 30 и вот еще такая. Это на 6? 40. Какие да. Что, совсем это? без сдачи. 10 а гривен. Это, это 10 гривен. Настя, иди сюда. Так подойдет? Да, ну бери, давай Я заберу, я сказала, не пью, забираю. Я говорю, со скидкой будет, если такими юбилейными? Нет. Да. Да? Да. Да. Все, спасибо. А еще есть? Я уже потратил. Не, одна такая завалялась. Одна вам поменять? Знаете, да, я как раз детям это. А. а еще три. Случайно, я, я думал, все потратилось. Спасибо вам большое. Создача или без? А, тут 10. А я думала, пятерки, а 10 еще не видела. Угу. Уже и 10 есть, да? Ладно, давайте без дачи, пускай не, не, так не, будет. Не, не, не, нет, дорогой, не, не, не, а нет, что? нет. Спасибо. Ходи. Ничего, Ходи. зарабатывать и вам надо, и мне ничего. Я же потихоньку зарабатываю. Я вам 5 рублей дала. Да, да вы, вы за предпринимательство, Все? да? Спасибо, да. А, хорошо, спасибо. Точно, спасибо. Хорошо, спасибо. Я вам дам так красивой. Вот так угу. вот. Десятка, не знаю, видели, не видели? Не. О, так, вот, бегут, еще, ну, нет. О, 25 гуд есть? нету. 20 копеек. Ну вот 10 валяется. Он 10 дать отсюда. Держись. Ну давайте. Спасибо. О! Да. Я их не люблю. Мелкие. Да, мелкие. Не любите мелочь? Нет. Ну, так. Ну а что делать? Мелочи возьмете? Конечно. Да. Вот такой. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Хорошего дела. Да, спасибо. А, это десятки. Огонь. Ну, покажи, покажи. Так, иди. И, иди в пень, не отдам. Вы Видите, вас? что происходит? Война. Все пропало, да? <свист> Уже ходят десятки у вас? Э -э да, но редко. Вот да. Теперь да. будете. Да. да. Нравятся вам такие? Ну, не знаю, как-то неудобно. Они огромные такие. Будут можно, помещаться. Да, можно их спутать с какой-то другой... другой да. <связь> так что все возможно. Спасибо. удобно, пожалуйста. Мелочь. Уже приходили к вам с десятками? Да. Сегодня приходили, да? Спасибо. Вчера, приходили. вчера даже как быстро, да, они... быстро Спасибо всем, кто досмотрел это видео до этого момента. Поддержите, пожалуйста, лайком и комментарием. Как только наберется 500 лайков, я разыграю вот такую монету 10 гривен и вот такую юбилейную монету 10 гривен. И отправлю вам по почте. Для этого оставьте комментарий, как обычно, фартовый коллекционер или что-то другое. И всем удачи и успеха. Пока, друзья!